Здравствуйте! раз приветствую на канале «Помощь с компьютером». И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно обойти проблему с воспроизведением видео. Где при выборе видео вам выпадает не запустить, а контент недоступен в вашем регионе, приносим извинения за неудобство. Или по-английски. Sorry. Видео возведает из error uh, Данную проблему можно устранить очень легко и просто. Но давайте сначала разберем, из-за из чего это происходит. Во-первых, основными факторами являются такие причины, как блокировка контента государственными органами, Роскомнадзор, недоступность ресурсов в вашем регионе, санкции и закрытие доступа к определенному ролику со стороны правообладателя для жителей определенных территорий, требования автора. Все эти способы можно обойти очень легко и просто. Нам нужно просто на браузер поставить VPN-клиента. Я вам покажу, давайте, на браузере Chrome и Mozilla. Ну, основные браузеры, которыми пользуются обычные люди. Нам для этого нужно открыть браузер, и мы видим вот такую ошибку. Я уже у себя установил а, бесплатный процесс сервер, VPN клиент, который и проверил, чтобы он работал. Но если у вас он не установлен, что вам нужно сделать? Надо нажать вот на три точки, здесь выбрать так, дополнительные инструменты расширения. Открываем. В самый низ пролистываем страницу и нажимаем еще расширение. После э, того у нас появится интернет-магазин Chrome. Здесь мы прописываем в поиске VPN. У нас появляется вот здесь три расширения VPN. Я скачал э, бесплатный прокс VPN HostShield. ZenMate сейчас является платным. Если у вас был установлен до, как у меня, например, на Яндексе, то вы спокойно можете им пользоваться. Иначе он будет вас э, требовать сейчас платите денежку. Так. Мы установили его. У нас должно появиться вот такой значок на панели. Нажимаем по нему. И там нажимаем далее, далее, далее. И потом просто включить. Вот идет подключение. Так, смотрите. Вы там изменить, так здесь неинтересно. Открываем. Просмотр из. Здесь по умолчанию а, бесплатной версии, а, США, Англия и Франция заблокированы. Но вы можете выбрать любое. Умолчание стоит автоматический сервер. Мы, например, ставим Канада. Смотрим. У нас вот ошибка была. Мы ее обновляем. Дожидаем сейчас обновить. Смотрите. Видео теперь доступно для просмотра. Начинаем ну, загрузку. После как загрузится видео, вы можете, конечно, отключить VPN и вам уже не нужно будет его использовать. Он потребляет трафик и за это бывает, что интернет тормаживает. Ну, сейчас у меня загрузится, и я вам покажу, что все работает. И то же самое покажу. Вот все. Теперь я покажу вам то же самое на Parfox. То есть здесь тоже ничего сложного нету по умолчанию здесь мы открываем настройки и выбираем дополнение здесь мы уже так здесь прописываем vpn должен открывается вот он нам показывает все VPN, которые есть я скачала win free vpn от блокер он такого значок Появляется. здесь немножко э, работа этого разрешения по-другому то есть мы сейчас сохраним данную ссылку так у меня давайте я его отключу сейчас вы все убедились запускаем у нас вот выдается ошибка мы запускаем его У нас здесь выбирается ну, любую страну выбираем меня это америка вот эту ссылочку вы должны скопировать так. и ставить в юру. И смотрите, видео тоже запускается. Здесь немножко нам будет по-другому попробовать, но будет все тоже так же работать. Все. Вот так легко и просто можно обойти данную проблему.